Всем на вас все равно. Блогерам и музыкантам, любимым писателям и актерам, вашим соседям и коллегам, сосулькам, падающим с крыш и политикам. Хотя нет, последним не насрать. Ну, перед выборами, естественно. И в лучшем случае у вас в жизни есть всего пара-тройка людей, которым не все равно. Обнимите их. Да, это плохо, ужасно и совсем не так, как должно быть в нашем представлении. Но, к сожалению, на данном этапе развития третьей планеты это так.